Всем привет. Итак, это видео, видео пример к предыдущему видео, в котором мы говорили о трении на наклонной плоскости. Вот. И вот у меня есть такой пример. Сейчас я его запущу, чтобы вы увидели. Вот, вот оно. И вот у нас тело, и оно скользит, скользит, скользит, и ускользает. Вот, ну это я делал на основе вот нашего вот этого рисунка, который был в прошлый раз. Вот. Ну здесь много всяких классиков добавилось. Так, вот это надо удалить, я сразу удалю. Он нам не надо. Close, и вот это удалю. То есть это, опять-таки, я взял из, преду... из примеров по предыдущим урокам. Вот, приложение в качестве демонстрации. Вот, я думаю, тут, ну, главное не это, да. Может быть, со временем мы подойдем к тому, что уже создадим что-то небольшое, где у нас будут учитываться и трение, и столкновение, и все такое. Но для начала нужно пройти все эти основы или вспомнить все эти основы. Итак, что у меня здесь есть? World, World это просто ускорение свободного падения. Я все-таки решил оставить такое как у нас, да, на Земле. Вектор это просто класс вектора-вектора, у которого есть длина, у которого есть значение, вот точка это просто точка которая хранит x и y значение можно инвертировать можно переместить точку ну это все нужно нам было для чего для того чтобы вот так вот более-менее хоть что-то нарисовать итак я сделал вот такую физическую модель это конкретно для этого примера она может быть неприменима и здесь много чего нету и то что есть кое-что лишнее вот, поэтому это касательно этого примера. Давайте рассмотрим, как в прошлый раз мы рассматривали. Вот у нас есть тело, на него действует сила притяжения, вот она, m умножить на g. Дальше сила, нормальная сила или сила реакции, называется она направлена перпендикулярно вверх от этой наклонной плоскости. Вот. И еще действует сила трения, которая обычно изображается вот, вот сюда, к этому минус х. Обычно она так изображается. Вот. Но в данном случае, так как у нас это 2D, мир или 2D игра, то у меня эти силы вычисляются вот таким вот образом. Вот сила трения сюда со знаком плюс, сила реакции сюда, ну и сила притяжения вот сюда. Вот, то, по идее, если мы это все сложим, то мы должны получить результирующую силу, вот, с помощью которой мы уже можем узнать, э, ну, о, одну единую силу, потом ее разложить, как бы, и узнать, э, какая общая сила действует. Но об этом, я думаю, наверное, нужно будет сделать отдельное видео по сложению, разложению этого всего. Э, вот. Так вот, смотрите, у меня есть для этого масса. Но масса на самом деле здесь пока не играет роли. Вот. А что еще хотел сказать же. Да, для тела, для каждого тела, есть критический угол. вот. При котором тело начинает у нас скользить. Так вот, по обыкновению, если, если, если мы установим коэффициент трения в данном случае я уравнял эти два коэффициента статический и кинетический потому что ну чем проще тем лучше вот так вот если мы установим единичку то критический угол наклона будет равен 45 градусов вот но ну, в данном случае так как я вводил вот эти вот координаты да чтобы смоделировать вот этот рисунок то мне пришлось уменьшать этот коэффициент до 0,4 для того чтобы тело при 23 градусах вот здесь 23 градуса 23,2 там по моему вот начинало скользить вот ну можно проверить смотрите вот у меня есть модель я устанавливаю угол угол этот равен 20 ну, тут 23,2 посчитала у меня 23,4 вот а, так сейчас смотрите у меня есть модель когда я что-то делаю, у меня там происходят пересчеты. И у меня есть максимальный угол. Так вот, при коэффициенте трения 0,4 критический угол равняется в градусах 21.8. То есть при этом угле уже тело начинает скользить. Ну, к примеру, если бы это у нас был шар, то коэффициенты трения для него были бы очень маленькие. И предельный угол мог бы быть, я даже не знаю, сколько там. Ну Давайте поставим 0,1. 0,1. Я думаю, я думаю, это мы представим, что это, что это у нас шар. Так, давайте запустим. Да что ж ты будешь делать? А как же тут то, только что запустилось? Uh -huh. Uh -huh. Так, запускаем. так это с предыдущего проекта это надо все поудалять. вот сейчас я думаю уже все работает. так запустим коэффициент я поставил 0, 0 1, да и давайте посмотрим критический угол для для для вот 0,5 вот то есть совсем маленький наклон и и и и вот этот коэффициент трения для шара очень и очень маленький вот но я думаю при желании вы можете со всем этим поэкспериментировать вот так давайте оставим 0,4. так вот вот у меня этот коэффициент дальше дальше дальше я вот здесь сила гравитации это понятно это вот сила притяжения она всегда направлена вниз дальше сила нормальная сила, да, сила реакции или нормальная сила, или еще это мы обсудили, и сила трения, сила трения сюда, но она у меня сюда, так как у нас наклонная плоскость. Вот это нормальная сила, вот эта вот Fn, сила реакции. Если угол равен нулю, то косинус нуля будет единичка, и эта сила, скажем так, будет равна силе притяжения, но знак минус но это знак минус физики в наших мирах там может быть и плюс для того чтобы проще было вычислять или смещать объекты вот дальше дальше у меня здесь есть я храню угол наклона и заодно вычисляю максимальный угол наклона максимальный угол наклона зависит от от чего от непосредственно вот этого коэффициента статического да но ну, они у меня уравнены вот и он вычисляется просто арктангенс вот этого коэффициента. И мы получаем максимальный угол наклона, или этот критический угол. Вот Что еще важно, я здесь не учитывал. Важно, что при наклонной плоскости у нас есть как бы ну, три ситуации. Первое, это когда тело, тело покоится. Вот, когда не превышен критический угол. Вторая ситуация: когда критический угол, когда угол наклона равен критическому углу, и тогда тело движется э, равномерно. И когда э, э, угол наклона превышает критический угол, то тело движется равноускоренно. Вот, у меня же, у меня же, у меня же э, есть, есть, смотрите. В данном случае, вот, я вычисляю там, вот это все сделано для упрощения, чтобы каждый раз там не делать лишнее вычисление, вот. Но, так, у меня есть функция в моей физической модели Move Is Possible. Move Is Possible, что это означает? Я проверяю, если сила трения MF Friction больше, чем коэффициент, вот это трение умножить на нормальную силу, так вот, если эта сила, ну там по модулю можно, я не знаю, а больше, чем вот эта сила, значит тело начинает двигаться. Потому что если, ну не, в данном случае, если не делать этих проверок, а постоянно вычислять э, ускорение, то наше тело там может двигаться в другую сторону. Вот, ну можете поэкспериментировать. Вот, и когда я понимаю, что э, тело начинает двигаться, то... Я вычисляю ускорение. Ускорение здесь вычисляется не так уж и сложно. Нам нужно ускорение свободного падения умножить на синус угла минус вот этот вот коэффициент умножить на косинус угла. То есть это в общем я получаю, получаю общее ускорение. Вот. Дальше это ускорение надо разложить. То есть разложить по осям по иксу и по y. вот это все я делаю уже вот здесь а вот здесь где у меня так это это вот объект вот когда я рассчитываю получаю ускорение, дальше вот просто идет вот это значение ускорения и я смотрю от наклона да вот ну, к примеру, опять-таки, косинус, да, если косинус будет равен нулю, то есть угол наклона 0, то в данном случае вот это ускорение будет равно, ну, ему же, да, смещение по x, Вот, И, э, ну, опять-таки, это можете сами сейчас просчитать, вот. Так вот, это вот таким вот образом идет разложение по x и по y, потому что нам нужно знать все-таки, как перемещать в нашей системе координат а, вот этот объект. А вот. А вот это что касается модели. Да, в модели как бы здесь ничего сложного и ну, пока нет. Есть сила гравитации, нормальная сила и сила трения. Вот и все. Дальше можно рассчитать ускорение. После того, как я это ускорение рассчитал. Вот, я вот здесь не учитываю, то есть я не сравниваю угол критический с текущим углом наклона. Потому что я, опять-таки возвращаюсь, я сказал, что если углы эти равны угол наклона и критический, то э, тело движется равно уз, э, равномерно, но в данном случае вот оно будет двигаться вот так. Так, что это такое? Вот мы сейчас увидим То есть мы сейчас представим Как будто Как будто у нас эти углы совпадают Вот сейчас я запущу То есть это надо просто сделать проверку Старт Вот как мы видим Тело движется Равномерно без ускорения Вот То есть угол критический Совпадает с углом наклона и тело вот так вот двигается. Криво, конечно, туда-сюда скачет. Ну, только потому, что здесь не долизано ничего. И это в качестве демонстрации. В, каче в качестве демонстрации того, что не так уж все и сложно в моделировании. Самое главное это внимательность. Самое главное где-то что-то не пропустить. Теперь же, если у нас угол наклона превышает критический угол. Вот давайте в данном случае то у нас тело будет двигаться равно То есть, с каждым разом будет скорость увеличиваться и увеличиваться. И вот оно увеличилось и улетело, скатилось. Вот, но скатилось довольно-таки быстро. Вот, но только потому, что здесь все-таки это движение, это смещение Происходит за одну виртуальную секунду, а реально это 30 кадров в секунду. Здесь идет привязка реально к кадрам. А, а, то есть реального физического моделирования здесь нет. Реального физическое моделирование мы еще должны отталкиваться от времени. Сколько времени прошло. Вот. Здесь же у нас привязка к кадрам. Но м -м, ничего страшного в этом нет. Здесь можно просто уменьшить. Как бы это значение какое-то, ну, то есть, разные способы, да, там, могут быть. Вот, либо это делать каждый второй кадр, либо каждый четвертый кадр, вот. Либо просто реально каждый тридцатый кадр делать вот эти вот смещения. И тогда это будет происходить медленно. Это уже зависит от вашей игры и насколько вы это все там хотите моделировать. Вот. Так вот, так вот, так вот, э, наверное, не так вот, а, а наверное, все. А, вот, есть у меня, я здесь просто понаписывал дополнительные классики, которые, я думаю, в будущем нам всем пригодятся. Вот, это просто классик для угла. Мы можем задать э, градусы, получить радианы. Почему так надо? Потому что э, все эти вычисления, вот синусы, они нам, а мы вычисляем не на основе градусов, то есть вот здесь не градусы, а радианы. Вот, поэтому, поэтому нужны радианы. Но в радианах мы, мы при, привыкли не к радианам, а к градусам. Да? Соответственно, написал такой классик. И, кроме всего прочего, у меня есть векторы. А вот простой вектор, вектор, вектор. И вот здесь я его использую, где у нас в объекте, вот-вот-вот, у меня в объекте есть э, вектор ускорения и вектор скорости. То есть объект это просто уже графическая модель, которая содержит вот эти четыре линии. А вот DX, DY, насколько надо смещать, да, то есть я узнаю там ускорение и понимаю вот это вот смещение, насколько надо сместить. И значит все остальные линии должны смещаться с... С одинаковым смещением. Вот. То есть физическая модель. Здесь есть вектор скорости и вектор ускорения. Вот. Соответственно, вектор скорости, вектор ускорения. Вещи взаимосвязаны. Вот. Ускорение, оно не меняется, если не будет действовать внешние силы. Вот. А скорость меняется. Вот. Ну, плюс равно. Это у меня у вектора, у вектора, у вектора перегружены эти операторы для простоты поэтому поэтому попробуйте создать какие-то свои свои небольшие мерки или мирок вот и попробуйте попробуйте ну не знаю что-то смоделировать опять-таки в данном случае здесь нет проверки на столкновение объектов хотя надо было бы ну по-хорошему да то есть у нас наш брусок должен скатываться а вот скатываться, скатываться, пока не докатится до низу. И там должен остановиться. Но это совсем уже другой разговор, да, моделирование этого всего. Вот. Поэтому, поэтому, поэтому все. Поэтому всем спасибо за внимание. Этот исходник будет на гитхабе вот и ссылка конечно же на него тоже будет поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем я мог где-то кстати что-то неправильно здесь посчитать вот в школе учился давно и, и, и не помню вот и не было к сожалению времени посидеть повспоминать возможно я посижу повспоминаю что-то почитаю и сделаю отдельный видос по, тупо просто по вот этим силам, как их сложить, как их разложить, как получить результирующую. Вот возможно. Да? Ну, может быть, вот на таком же и примерчике, как они складываются, то есть как это делается на бумаге. Это было бы полезно, я думаю, всем. Потому что дальше все равно нужно будет складывать. А что нужно будет складывать? Это вот вектора. Да? Вот эти силы представляются как вектора. Соответственно, эти вектора нужно складывать. Когда мы складываем, мы получаем что-то результирующее. Вот. Вот, вот, вот. Поэтому, думаю, все-таки я посижу, поколупаюсь, повспоминаю и сделаю отдельное видео. Вот, ну, ну... Ну, а если у меня есть ошибки где-то в расчетах, то под... допускаю. Вот, не ругайте сильно, а напишите, где ошибка и почему. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание, всем пока.